Всем привет, мы сегодня на рыбалке с товарищем В общем, приехали на окуня И хотел рассказать вам про жилет Который на мне Такой вот, синий. Хотел взять два синих Но не было двух Взял вот два Один зеленый, один синий Значит, Это размер XL Средний вес ну, У меня 85 кг вот, Нормально подходит Мне понравился Четыре застежки фиксирующие очень плотно сидит, не мешает. Здесь идут резинки. Ну такие, нормальные резинки. То есть здесь, по идее, должен быть еще. Ну, как бы вот на некоторых жилетах идут вот лямки, здесь застегивают. Вот. Ну, в комплекте его нету. Они не идут. вот, Они как бы неудобные. Я считаю, что неудобно. Постоянно снимать через коленки, а тут застегнул и нормально себя чувствуешь. Обычно такие жилеты используют, ну, там, да, на гидроциклах катаются. Люди. Вот, Именно для гидроцикла самый раз будет. Вот, они очень легкие, мне понравились. Значит, здесь еще есть небольшой минус, чтобы, ну, как бы здесь должны быть, может, каким нибудь карманчики. Вот с этой стороны. Здесь только один внутренний карман на липучке. вот, ну, вот флакончик от комаров у меня помещается. Даже здесь э, при большом желании можно три флакона поместить. То есть... Там, сигареты, телефон, сюда все можно поместить в один карман. Вот С другой стороны нету. Хотелось бы, чтобы здесь были карманы. И с этой стороны, ну не знаю, пару карманов. А так. Очень удобный, легкий. Очень будет хорошо вписываться фирму Мишима. Вот у меня лодка фирмы Мишима как раз в самый раз вписывается. Вот, вот так вот сидит. Ну. Я практически его не, не чувствую. Хорошие жилеты, мне понравились. Вот. Так, Excel, да, это Excel. Ну, ГОСТ. Здесь даже ГОСТ указан, все. Ну, в общем, здесь э, инструкция написана. Ну, я еще его не испытывал на, на плаву. Ну, потеплеет, если у нас будет жарко. Возможно, если будем купаться э, на рыбалке, попробую испытать его в действии, как он держит на воде ну, говорят, держит хорошо все, мы начинаем нашу рыбалку мы далеко от города речка, не помню, как называется потом, если что, напишу на карте она есть давай, такой профессионал О, есть, есть. Еще. Ну, коммент. Классный окунь, такой. Больше ладошки. Как всегда, рулит также резина Fox красно-белая. Здесь, кстати, речушка такая, она с двумя основными реками соединяется. Вот на котором мы сейчас находимся, она очень сильно зигзагообразная такая. Вот, и местами прям ямы тут на поворотах намывает, И ямки, вот мы остановились, короче, окунь в ямках находится. Вот, буквально уже берега сразу берет. есть еще отпустил была поклевка и сошел что-то у меня какая одна не кондиция клюет ничего <одного> не взял смотри вот эту блесну я нашел знаешь где на бахте она висела на каком-то крыле на дереве. Ой, я ни разу не кидал. Наверное, счастливая. Да я уже на тот берег закидал. Ну ты даешь. Мне ну, кажется, она не, далеко не счастливая. Судя по первому запросу, да. Ты что такой же, У я... меня пример-то не бери. Шибка-то не разгонись. А, вон она, Надо как-то дерево наклонять. Надо как-то спиннинг не сломать, блядь. Ну, вот. ты херану зацепилась. Тихо, проще. Так, ты ну там как под контролем? Я тут увлеченный. Все. Отломал. Не совсем. До конца. Да нифига, нормальный Берем Есть Резина моя красно-белая рулит, как всегда Каждый год ей пользуюсь, всегда выручает Есть О, есть Есть Ох, какой дерзкий окунь Бля, неплохой Слышь, еще больше Это самый большой на сегодняшний день Он, прикинь, полностью заглотнул этот Резину, блин вот это тема. Ну вот мы заехали в тупиковый участок. Оттуда заехали сюда. Но ну, одного окуня поймал. Здесь небольшого. Рыба и здесь в тупиковые участки тоже заходит Мне кажется, ее тут мало. Ну, тут есть есть да нет. о сошел блин как так ты рыбу не ел сегодня с утра нет я даже на нее не смотрел переходим на с резины с, э, на maps да, такая я вот я его в краснодаре кстати покупал не помню за сколько но там дешевле было Хоро да, хорошая ты. рабочая закидываю ну да есть такое немножко мешает о есть есть щучка а нет окунь я думал щучка ну я сгорю, рабочий вот такой. мэпс четверка это четверка да? четвертый мепс вот такую купишь я не пожалеешь. Блин, только достать как три крюка сразу же, сразу три крючка заглотнул. Блин, тройник весь. Я тебе могу дать наподобие. Ну все, понял. Каждого свои принципы. О, блять, зацепил, блин. Прикинь. Ветром снесло, я хотел чуть-чуть под берег кинуть, а блин. Не, я туда и хотел, в принципе, Ну ветром фижу и на ветку, короче. Надо же так взял, зацепил. О, все, зацепил. Ладно, поехали в другое место. Друзья, мы, короче, поездили тут по речушкам. Одну точку только нашли окуневую. Вот сейчас зашли еще в одну речушку такую. Ну, здесь прикольно, здесь красиво. Но течение здесь быстро и здесь рыбы не будет. Ээээээээ, уже проверили. В общем, ни одной поклевки нету. Так что будем искать дальше. Поехали. Места здесь офигенные. Классно, вообще. Нравится мне. У нас небольшой перекус, вернее у меня, Антоха не хочет, а Я сегодня с утра не ел, на берегу попил чай еще, и сейчас вот, думаю, бутер сделать, купили колбасу, хлеб, сыр. Мы чисто сегодня на умниках. Колбаса, хлеб, сыр, чай, все. Больше ничего нет. Вот, вот он. Вот. Дын-дын-дын-дын. О, взял. Блин, сошел. Да, хороший был. Он как-то вяло берет, не, не сразу хапает такими этими рывками да. то есть он хапает не сразу И неплохой да был ну, какие-то вялые поклевки я даже ему во, во. вот он вот он прям возле лодки был блин прям видел как он убрал Да ему похер Под Если он даже уколется да Без глаза даже, вот. вот он, вот. Вот, вот вот он Блин, я прям чувствую его Он что-то очень вяло берет О, еще раз было вводишь вот так вот Ой, зараза. О, еще промахнулся интересно конечно да О, окей вот так он тут вот его-то я его-то я и вытащил он здесь и был видишь на это на фоксовскую взял Отдать. ну-ка надо чтобы ты меня сфоткал делаем фото мото <звук> что поставил а, вертушку О, он даже отцепился в лодку блин. В <звук> вон там микроскоп <дево> <с00> <с00> так попробуем вот на такую цветастую вертушечку четвертый номер китайский моденчина фишкинг <с00> <с00> а вот это торопите мира пока я на автомат поднимаю о, есть, есть, есть на вертушку. Маленький, О, мелочевка. кинал такой, а? Да. да. О, еще один. Это мы получается уже на выезде к дому. Основной тром, тромиган. Вот. На выезде решили попробовать. Ну, в принципе, результат неплохой. Ура, отдай. Ну, нормально, окунь такой. Ну уже с десяток есть. Решили остановиться на, песчаном, на песчаных косах. Вот такой тут бурелом. Охренеть сколько дров. Ну, здесь покидал. Ничего не было. Сейчас на ту сторону перейду. Как бы не засосало. А то это в кроссовках. Сапоги не взял. Хотя не должно засосать это через кусты пройти о а тут целый шалаш ну люди отдыхали о нормальный такой шалашек был когда-то очень неплохое место для ночлега тут здесь на изя хорошо здесь ставят донки на донную снасть вот. о что-то плескал мелочь мелочь какая-то играет он. он маленький маленький такой малек хоть походить по земле блин ноги размять а то весь день в лодке теперь я. Вау, себе. Ну вот, друзья, заканчиваем рыбалку сегодня с товарищем Антохой. Оторвались от души, окуней нормально так на на коптилку, на жареху поймали. Вот сколько там, ну немного, конечно, ну мы свое взяли. Вот есть такие нормальные самото. Самое главное, что мы отдохнули, провели это время с пользой для себя, для души. Погода сегодня такая, нормально стала к обеду, потеплела. Походили сейчас с покосом, вот, что-то покидали, покидали, ни одной поклевки не было. В общем, сворачиваем мы удочки и отправляемся домой. Здесь километров 5 еще проехать до дома. Будем собираться и все. Ну, надеюсь, что вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, колокольчик не забывайте поставить. Вот, будут еще видосы, будет еще много видосов, будут обзоры. Не забывайте, что время, проведенное на рыбалке, в счет жизни не идет. Всем пока, всем счастливо, до следующих рыбалок. У нас произошел инцидент, вот такая небольшая лужа. Мы, короче, нырнули в лужу, выехать-то выехали, застряли сначала. Броню оторвали, он антоха там. Один болт надо открутить и все. Только уже домой выехали, броня лежит. Броню оторвали, короче, надо будет. Заваривают на сто уехать.